Какие дни благоприятные? Очень часто люди спрашивают. Ну вот давайте я вам скажу. Дни благоприятные в любом году звучат так. Для открытия любого бизнеса благоприятные дни. Двойка, тройка, пятерка, семерка, десятка, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И дни такие. Понедельник, среда, четверг, пятница. Итак, вы хотите открыть бизнес в понедельник. Смотрите, у вас понедельник четвертое. Понедельник, допустим, 6, понедельник, 8. Нельзя открывать. Но зато у вас может быть среда 3. И откройте в среду 3. Вот как этим пользоваться. Итак, для открытия бизнеса 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13. И соответствующие дни. Понедельник, среда, четверг, пятница. Если у вас же очень крупный бизнес, какой-то гениальный, большой, вы собираетесь открыть, я не знаю, там... Отели, огромный ресторан, продуктовый супермаркет то для вас хорошо дни: второе, третье, пятое, седьмое, одиннадцатое, четвертое и тринадцатое. Одни, а среда, четверг и пятница. Но если у вас есть судебное дело, то вам необходимо делать подавание на суд, или там, идти на суд, или какие-нибудь иски писать в дни 3, 5, 8, 10, 13 и 15, и больше всего к этому подходят дни воскресенья, среда и пятница.